Привет всем! Я это видео хотел записать уже давно. Сделал скриншоты, Все, подготовился, но как-то так и не записал. Сегодня на форуме PDA я увидел очередной спор насчет чем быстрее монтировать э, видео э, на SSD или на, на э, твердом диске. И я решил записать свое мнение и свой опыт э, в использовании этих э, дисков и скорость работы на них. Одни говорят, что тип накопителя не влияет на скорость работы в видео редакторах, а другие э, утверждают, что очень даже как влияет. Я буду говорить конкретно с цифрами и конкретно об э, программе видеоредакторе. Это Final Cut про э, О моем опыте и что я увидел, э, когда поменял один диск на второй. Так как я знаю Final Cut оптимизирован для работы на MacBook, то я других программ даже и не рассматривал но они работают в похожем принципе так что э, все равно видео хоть и не про э, Premiere, Adobe Premiere или DaVinci Resolve все равно что-то вы с этого будете иметь полезное сразу говорю я не гик сразу говорю я буду разговаривать только о своем опыте только что я увидел и можете вы не соглашаться, но, но это было, и я вам это докажу фактами. Вы двигаете плейхедом по тайм-линии, и программа считывает информацию с накопителя. Насколько быстрый накопитель, и соединение между процессом и накопителем, настолько быстро считывается информация, с него и настолько быстро все летает в программе. Если вы работаете с наружных накопителей, то скорость работы зависит тоже и от проводов, через которые вы подключаете свои наружные накопители. У меня в моем случае я буду использовать Samsung SSD T5 и W My Passport Wireless Pro. Этот жесткий диск а здесь SSD. К обеим я буду использовать USB провода на 3.0 и в компьютере у меня USB вход тоже на 3.0. Потом еще покажу насколько быстро или медленно загружается через картридер моего компьютера карточки и обо всем по порядку. На моем компьютере стоит оригинальный SSD накопитель в 500 гигабайт, и он на процентов 70-60 заполнен программами и фотографиями. Так я, чтобы не засорять мой компьютер, я делаю все видео через через выносные диски. Раньше я делал э, видео вот на этот SSD wireless. Pro. Я его брал для своих э, поездок, и он э, совсем полностью оправдает э, мои мои требования э, э, закидывать э, по, э, на память э, файлы с э, microSD, sd карточек. Так вот, я его э, подключаю к компьютеру через э, специальный провод USB 3.0. И он, и он для меня становится как уже не wireless, а уже нормальный hard drive. И сейчас я вам покажу, насколько быстро он выдает информацию. Для этого мы будем использовать программу Blackmagic Speedtest. Так, выбираем. My passport. Напоминаю, это жесткий диск, и начинаем тест считывания данных, точнее записи данных через этот провод на, на жесткий диск. Примерно 93 мегабита в секунду выдает тест нашего жесткого диска отключаем его и теперь подключим наш по тому же usb порту подключим наш ssd диск от самсунга Так, выбираем э, объект который будем сканировать это у нас будет samsung ssd и начинаем тест э, запись 384 примерно мегабита в секунду а считывание 400 мегабит в секунду это уже получается 4 раза быстрее считываются данные с этого, с этого SSD-диска. Конечно, имеет значение и оперативная память компьютера. Но сегодня говорим об, об накопителях, с которого накопителя быстрее считывается информация на редакторе в программе, когда мы работаем так вот. Четыре раза быстрее считывается. И теперь для полного счастья попробуем сделать тест внутреннего SSD накопителя на макбуке. Нажимаем старт. И вы видите, выдается примерно 1000. Не знаю, может немножко тормозит моя программа, так как я записываю экран. Но я добавлю скриншот, который делал без, без записи экрана сейчас я слышу включились кулеры macbook а, и может немножко даже под упала скорость считывания данных так вот э, я тоже проверил э, как быстро считывается по встроенному картридеру э, с microSD карточек в моем случае это SanDisk Extreme Pro XC1 U3 класса и SanDisk без без Pro тоже XC1 U3 класса такая же только одна с Pro другая без Pro на них запись считывания примерно такое же самое, так как э, я не знаю, какой картридер как, э, какого класса картридер здесь стоит, и я не могу точно сказать, насколько быстро бы изменилась бы э, скорость, если бы я купил э, USB 3.0 э, переходник для считывания microSD карточек. Но просто, я думаю, информацию добавлю, так как э, кому-то будет она полезная. Когда я делал тесты четырех камер э, в Final Cut э, на 4К, 4 дорожки, э, работая с этого жесткого диска через USB 3.0 провод, э, Final Cut начинал тормозить, так как не успевал, плейхедом э, двигая по тайм не успевала информация заходить на, на, на, на программу. И, и я купил вот этот Samsung SSD T5. С ним эти же четыре дорожки летают уже нормально. Конечно, с компьютера скорость в два с половиной раза быстрее, чем, чем с этого, но но уже хватает и, и этого SSD-накопителя внешнего. Он тоже подключен по проводу 3.0. И, и уже как бы хватает. Э, как я говорю, не хочу засорять компьютер э, всякими видео. Так я делаю теперь видео вот с этого SSD-накопителя. И видео летает. Так как по моему опыту этот и этот по скорости работы они отличаются по тесту примерно скорость 4 4 с половиной раза а э, так э, если бы э, измерить Final Cut я точно не могу сказать цифр, э, насколько быстрее работает но но видно на на на на 4K видео так как э, на этом очень быстро Программа начинает тупить, а с этим бывает тоже, что начинает тупить, но, но уже намного-намного реже. Так вот, вот такое мое мнение про э, жесткие диски и про SSD диски. Конечно, я не гик и понимаю, что не только от скорости накопителя зависит работа вашего видеоредактора, она зависит тоже от э, внутренней памяти, но, как я говорю, э, тот же компьютер э, работает на той же программе с разными накопителями по разной скорости. Так что, у кого есть э, какие-то другие аргументы, пожалуйста, напишите в комментариях, все будем читать. Все будем учиться и будем делать выводы свои. Но мой вывод такой. SSD работает в Final Cut намного быстрее, чем жесткий диск. Так вот, всем спасибо за внимание. Кому видео понравилось или было полезное, ставим палец вверх. Кто не подписались, уже. Может пора и подписываться. Следующий обзор будет про интересный прожектор освещение. Он сейчас на меня светит как раз, но, но обо всем по порядку. Так что еще раз всем спасибо за внимание. Палец вверх, подписка и чао, пока. До следующих встреч.